Приветствую всех из Финляндии! Сегодня будет тема данного видео, это видеоответ Антону Ерошину. Кто не знает его, подписывайтесь на канал, ссылочку я оставлю в описании. Молодая пара семейная строит у себя на даче баню. То есть очень интересно, позитивненько рассказывает. Я смотрю все видео, так что рекомендую. Значит, Антон задал вопрос. У него дилемма сейчас. Нужно ли... Делать ветрозащиту на холодном чердаке по утеплителю и Вот как раз таки по этому поводу я хочу ответить Я прочитал все комментарии на его канале И конечно там часть людей говорит что надо Часть говорит не надо Но больше всего меня поразило Что обязательно нужно сделать для того чтобы пыль не летела от ваты Ребята вот здесь конечно это вот перебор Опять очередной Вата и пыль тут вообще ни при чем и тем более это не та вата, которая была раньше советская, сейчас она в принципе совершенно уже другая, совершенно там другие соединители для связующие и так далее. То есть она пылит. Но это же не значит, что она просто постоянно выделяет пыль. Вы же не в трубу, никуда-то себе в вентиляцию. Даже в вентиляцию положите, часть какая-то улетит и все, останется больше. Остальное середины ничего вылетать не будет. Поэтому. Не надо вот эту причину как раз таки указывать. Это улица. У вас на улице пыли от других вещей гораздо больше. Поэтому эту тему закройте. Одна часть комментирующих людей за то, что нужно сделать ветрозащиту. Другая против и не видит смысла. Там один комментарий такой был интересный. Я сделал себе без ветрозащиты. Там сосед или кто-то соратник по работе сделал с ветрозащитой. Что он, что я доволен. Но, ребята, это вообще как бы под сравнение немножко странно подпадать может. Что почему человек не должен быть доволен. Поэтому если вот отвечать конкретно на вопрос Антона, нужно ли делать или не нужно. Если вы подходите э, с такого момента, что можно же и без нее. Конечно можно. Ничего там страшного великого не будет. Будет у вас немножко побольше теплопотери и все. С чем это связано? Значит, это связано с тем, что, ну, тут опять нужно к физике возвращаться, где то такой еще физик, тот еще, но немножко понимаю э, в этом хозяйстве. Значит, молекулы при нагреве, они двигаются быстрее, и то есть почему двухкамерный стеклопакет, он будет более эффективный, чем однокамерный, то есть быстрее отсечка, они в первом пакете будут ходить быстро, да, потом на второй переходят, передают уже свою часть своей энергии И те пойдут уже значительно-значительно медленнее Когда эта молекула доходит до края, то есть ветер быстро ее убирает То есть ветрозащита для этого и нужна, чтобы не было, скажем, выдувания тепла То есть не сам утеплитель, там кто-то написал еще, чтобы утеплитель не выдувало Ну то есть я, наверное, думаю, что все-таки человек подразумевал Само по себе тепло, тепловую энергию. Поэтому просто это так как утеплитель он пористый. Если взять ветер, да, то он как бы может достаточно глубоко заходить. И поэтому все тепло будет оно быстро меняться, скажем так быстро выветриваться. Поэтому нужно, по идее, если вот делать хорошо, то грамотнее сделать все-таки ветрозащиту. Но здесь возникает еще, опять же, что, как и чего там Многие написали, пленку нужно делать, натягивать и Я, честно говоря, не представляю, как люди бы это физически делали То есть написать и про теорию можно сказать Но физически сделать это, ну вообще, по-моему, как-то за гранью возможно. Мне кажется, больше испортите, чем сделаете Лазить там по стропилам, как ее там можно натянуть, как ее зафиксировать И, и смысл, если у вас стропила останутся, э, балки перекрытия, я имею в виду Открытые вы к ним будете прищелкивать степлером, ну так у вас мостики холода те же остаются. То есть по большому счету здесь такое себе. Само по себе я бы сказал, что Антон, как и большинство в России, пользуется все-таки такой устаревшей технологией уже. Поэтому мы-то пользуемся всегда стропильными фермами. Это проще, быстрее, грамотнее, дешевле на круг. Ну... Это не сделать, скажем, кустарным способом. Поэтому у нас другая немножко тема. Если вы пользуетесь все-таки старыми технологиями, то тогда придется делать по-другому чуть-чуть. Я здесь немножко нарисовал схематично, как это происходит. То есть, в принципе, это вот стенка, стропила, которая запилена в мурлатный брус двойная обвязка там, и так далее и проблема в том, что у вас вот в этом краю вот по, саму, по самым углам получается максимальное выдувание потому что ветер воздух очень быстро может пройти вдоль утеплителя поэтому есть по большому счету два варианта в нашем случае это сделано как там есть видео уже где стропила я показываю где будет высота утепления и так далее поэтому Бывает при вот как раз-таки плохом доступе делаются ящики специальные, чтобы ограничить, скажем, утеплитель и ну, контролируемый его задуть. Потому что утеплители, я рекомендую тоже, Антон, возьми себе какой-то из насыпных утеплителей. Это может быть и или обратись к производителям а каменных. У производителей каменных ват то же самое есть не формовая, а вот именно рассыпная. Также есть какие-то синтетические, целлюлезные и там разные всякие. То есть можешь выбрать такой вариант. Просто положишь себе там сотку, у тебя там 150, по-моему, это лежит, перекрытие. Сотку, скажем, положишь каменной ваты, остальное там 100 или там. 150, сколько там захочешь, досып, просто уже насыпной. Этим ты перекроешь все вот стропила, скажем, все труднодоступные места. Почему у нас так не делают? Ну, вот именно не пользуются формовой все застилать. Потому что это бессмысленно. Это такая возня в таком неудобном месте. Это проконтролировать очень сложно. И качество получить ну, практически невозможно Никто никогда не прирежет там, Под каждую стропильную, под каждый наклон То есть визуально это будет ну, В лучшем случае хорошо, а на самом деле Будет так себе Значит у нас делают вот эти ящики Либо когда ограничено, либо когда Нужно сделать еще звуковой барьер там близко к дороге Строятся аэродромы недалеко Самолеты там то на взлет, то на посадку Ну то есть шумовые ящики Но так как я говорю У финов всегда Какое-то одно решение, оно замещает еще парочку. То есть никогда не бывает так, что вот оно только было для этого. А вы берете по незнанию по-своему, убираете, и у вас уже еще и другие нужно делать, о другом думать. Поэтому этот ветровой ящик, он позволяет не делать ветрозащиту. То есть если взять на сегодняшний день, на холодных чердаках мы не делаем ветрозащиту специально. То есть это, в этом нет необходимости. Вот что касаемо, Антон, для тебя конкретно в твоем случае, в бане, я тебе вот посоветовал. Возьми просто из любых подручных средств. Сложи себе из картона, это могут быть какие-то коробки от телевизора, от холодильника или еще от чего-либо, любой картон. Просто вырежи при помощи ножниц и поскладывай немножко, и все. Потом на степлер, на скобки или рейчками там можно прижать по краешку, по стропилам ставь 5 сантиметров зазор между мембраной гидрозащитой сделай зазор 5 сантиметров и закрепи на стропила вот именно картон у тебя получится такая форма она у нас здесь тоже они продаются прям готовые заводские но так как у нас идут шаг стропил он стандартный в основном да или бывает парочка стандартов то у нас продают в наличии есть. Вам, я думаю, что искать заказывать бессмысленно. Сами сделаете спокойненько. Получится у вас такая вещь, которую вы поставите спокойно к стропилам. Все степлером прифигачишь. И, пожалуйста, добавляй себе. И что ты получаешь в этом случае? Ты получаешь э, не мембрану, никакую пленку не застилаешь, ничего не делаешь. Так как у тебя баня, и у меня... Достаточно много сомнений. Я, не в тебе лично, но все-таки у тебя опыта недостаточно. И как у тебя получится, насколько качественно сделать пароизоляцию. Поэтому все-таки это баня. Здесь повышенная температура в определенные моменты. Плюс ну это не так все просто. Я еще вот как раз-таки достаточно серьезно сомневаюсь. И мне интересно, как ты поступишь в каких-то моментах. Вот. Но э, если у тебя нет мембраны, вот твой косяк какой, если где-то будет, это будет, скажем, меньшей кровью. Вся влага может выйти и, если что, испариться в холодном чердаке. В двух фронтонах наверху, под самым коньком сделай вентиляционные решетки. Купи с мелкой сеточкой, чтобы дождь там не залетал и так далее. И там всякие животные но продувало хорошо. Вот именно под коньком, под свесами кровли, максимально наверх. Параллельно. ставят по две решетки. вот И ты получишь следующее. У тебя воздух будет заходить, вот как раз под, под стенку и под конек, скажем. Ой, под конек, под свес кровли. Заходить и продвигаться в этом зазоре 5-сантиметровом. Он будет уходить наверх, и здесь он уже теряет свою силу. То есть ты получаешь эффект ветрозащиты при помощи картона вот я думаю что это хорошее решение и в твоем случае очень даже оправданное поэтому я считаю что я ответил Антон тебе на твой вопрос я думаю что и многим тоже эта информация будет полезна на этом хочу попрощаться пожелать всем удачи и до новых встреч